делаем вот такую крутую крышу я сколько нам скотча? милена мы идем делать с тобой крутой дом в лесу а деревья дом когда-то круто походу я нашла на подходящее место сейчас на этих деревьях будем строить крутой дом мне будешь помогать Согласна. Ой, Лена, у тебя такие крутые э, перчатки. Всем привет, ребята. Вы на канале Свети Лера и сегодня мы будем делать крутой дом из пленки. У нас есть вот такие скотчи. Куча пленки. Смотрите, что Лена делает. Всем привет. Ребята, мы сегодня будем надеюсь делать плен... дом. Вот, смотрите, сколько у нас пленки. Вот. Еще один рулон. Лена, мы уже обмотаем Лен, согласна. Я тебя вижу. Ребят, я сейчас У нас видео 100 слоев э, пленки. Когда я мечтала о таком доме, то еще надо было вот так вот туда. Вот, вот, вот, вот, вот, вот. Это мы сделаем полку и под лов. Круто сбилась моя мечта. Дом в лесу. Ребята, кто так же хочет дом в лесу, кто ставьте бежит? под этим видео лайк. Делаем пол сейчас. Пленки еще так много осталось. Я так понимаю, вот так надо делать. Ага. Ребята, у нас такой, надеюсь, крутой дом в Ребят, кажется, дождь начинается. Надо делать быстро крыша. А -а -а -а -а. Меня крышу. Хлебка, хлебка. Я на крутую крышу вам вот такую штуку. Не Штука. Походу начинается дождь. Еще, ребята, мы как раз начинаем делать крышу. Да. Yeah. круто там в домике сидеть. Мой дом как вам моя крыша. Есть такие разноцветные скотчики будем сейчас сделать пол. Если наберется 100 тысяч лайков, я сниму 24 часа в этом домике. Ребята, делаем такую штуку, чтобы нас не могли никакие звери. Я перезайти. Что, что у нас такой домик, потому что начинается дождь уже. И а, у нас есть крыша. Это круто. А, а, ребята, тут паук. Смотрите наверху. Вот паук. Ляля, у меня как на эти домики ладятся? Ребята, если под этим видео наберется 100 тысяч лайков, я сниму 24 часа в этом доме. Мы быстро прячемся в дом, пока нас не поймали звери. Милен, как тебе наша крыша? Тебе нравится наш дом? Да. Эти полоски мы с Милены сделали, чтобы нас в этом доме не могли укусить двери и залезть ночью. Кому понравилось наше а видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Давайте... и подписку бросить.